Открой! Вы хоть раз думали о том, что у всех наших детских страхов есть реальная почва? Вы хоть раз думали о том, что дети смотрят на мир не отбрасывая? Этого не может быть из чистого сознания. В детстве меня часто мучил один кошмар. Поздний вечер. Мама на кухне моет посуду. Во входную дверь стучат. Я иду открывать. Подхожу к двери и слышу оттуда тихий да жути пронзительный шепот. Открой. Руки трясутся. Становится так страшно. Шепот продолжается. Ну же. Открывай. Смелее. Я все равно пойду. Давай. Открывай. Открой дверь. Подбегаю к маме. Дергаю ее за рукав. Мама нехотя подходит к двери, но не слышит ни стука, ни шепота. Разворачивается и уходит заниматься своими делами дальше. А я остаюсь в двери. Разворачиваюсь уходить. Стук. Шепот. Видишь? Открываю. Открывай дверь. Убегаю в свою комнату. Закрываюсь изнутри. Сижу до темноты. Ночью просыпаюсь от тихого стука в окно, живу на восьмом этаже без балкона, приподнимаясь на кровать и вижу тонкий длинный палец, который тихо постукивает в окно, и слышу шепот «Открывай!». Вы можете мне не верить, смеяться, придумывать глупые отговорки, но я же знаю, что это правда. Я обошла много форумов и сайтов, спрашивая про то, что со мной происходило. Я еще не встречала ничего подобного. Ни одного объяснения или совета. Некоторые люди предлагали снять порчу, позвать в всяких священников, креститься самой, крестить ребенка. Я всегда была уверена, что религия – это болезнь общества. И разгадка моего случая кроется совершенно в другом. Сейчас это казалось бы глупыми сказками, навеянными больным детским воображением. Мне 26, у меня муж – Милая дочка, вообще-то я не фанатка шататься по подобного рода сайтам, но я пытаюсь найти хоть какое-то логическое объяснение тому, что происходило со мной в детстве. Я хочу знать, что это, будь оно монстром или призраком, без разницы, я хочу знать, что или кто это. Понимаете, в чем дело, я бы и не вспоминала этот случай, если бы не одно «но». Уже третью ночь меня будет дочка со слезами на глазах, рассказывая о дяденьке, который стучит по окнам в ее окошко и шепчется «Открывай!» и я не знаю, как ей помочь. Я просто не знаю.